Добрый день, меня зовут Рината, мне 21, и сравнительно недавно я начала изучать китайский язык. Он начался как второй язык в университете в марте этого года, и немного заранее я решила начать искать какие-то дополнительные ресурсы, какие-то аккаунты в социальных сетях, чтобы они периодически появлялись у меня в ленте. И так я наткнулась на аккаунт ManManLight, получила рассылку, и... Постепенно списалась с Натальей, которая предложила мне пройти сначала вводный курс, а потом э, фонетический. Сейчас я уже на грамматическом курсе там онлайн И э, мне очень понравился фонетический курс. Основная моя сложность была в том, что мне сложно отличить, например, на второй и четвертый, либо второй и третий тона. До этого мне было достаточно сложно именно в чтении их. Если на слух еще как-то можно определить, но когда я сама читаю, мне было достаточно сложно. В процессе уроков мне очень понравился подход с ассоциациями, мне это очень помогло. Сейчас я бы сказала, что мне еще есть над чем работать. Я прислушивалась к замечаниям в период прохождения курса, но при этом разница до и после для меня очень большая, поэтому я очень рада, что я пришла этот курс. И, зная, какой подход был на этом курсе, я перешла на грамматический. И сейчас мне тоже очень нравится. Я могу работать в своем темпе. А, несмотря на дедлайны, я могу ассоциироваться. Я могу а, ориентироваться на свой собственный темп, на свои расписания, учитывая, что сейчас еще период сессии и хочется все как-то сдвинуть. Поэтому это очень удобно. И мне, в принципе, очень все понравилось. Поэтому я оставляю очень положительный отзыв и продолжу обучение с Монмэндлай.